Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим рис с чесноком. Это японская кухня. Для этого нам понадобится рис, вода, чеснок, масло растительное, куриные яйца и, конечно же, зелень. Отвариваем рис. Для этого вскипятим воду. В кипяченую воду засыпаем рис. Рис сварится у нас буквально 2 минуты. Затем отключаем плиту, закрываем крышкой кастрюльку нашу и ждем, пока не впитается вся влага. Далее на раскаленном масле обжариваем чеснок. Буквально 1-2 минутки обжариваем его. Далее добавляем наш рис. Добавляем яйца. это перемешиваем, добавляем немножечко воды, добавляем нашу зелень и минут 10 еще тушим и можно будет кушать. Приятного аппетита!